Дети часто живут с матерью, но бывает и с отцом. И здесь разницы нет вот в этом вопросе, как формировать. Дело в том, что в обоих случаях, они живут с матерью ли или с отцом ли, нужно в обоих случаях настроить на уважительное отношение к другой стороне. Если живут с матерью, значит, надо настроить на уважительное отношение к отцу. Если живут с отцом, то, естественно, на уважительное отношение к матери. Независимо от того, где она, с кем она, что она делает, как и какая, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Независимо от этого. Должно быть глубинное уважение к матери и должно быть глубинное отношение к отцу. И все нужно делать для этого. Поймите, этим вы закладываете счастливую жизнь детей. Любое а, осуждение, любой негатив в адрес отца детей, в адрес матери детей. Обязательно отразится на детях. Обязательно. И поэтому нужно делать все, чтобы у них создалось впечатление о, роди о, второй, о втором родителе. Тоже очень хорошее. Вы проявляете максимально хорошее качество. И второй родитель должен звучать в вашем пространстве тоже в хорошем качестве. Тогда у детей будут гарантированы условия для создания своей гармоничной личности и создания своей счастливой жизни. Только так. Все очень просто. Спасибо.